Че, ребятки, решил я скоптить сам мяско. В таком вот шифонере, блядь, в старом. Короче, под крышей. В старом сарае, короче.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 а применяю вот такие вот дровички, короче Вот, это, короче, ранеточка у меня Лобзиком пилил, нарубил на такие вот поляки. Классно горит, короче, высушено классно вообще, ребятишки Ребятки, шифонер-то шифонером На улице, короче, 5 градусов Тепла даже 4, наверное А у меня в коптильне получается 35 Уже вот к 36 подлазит, блин, ребятишки Прям классненько даже уже 37 ребятки это на улице вот так я подставил просто к этому отверстию видите дымок отсюда он и херачит смотри уже нормально показывает уже нормально показывает вон уже под 40 градусов mm -hmm. смотри уже почти 40 показывает думаешь конечно вот 40 показывает ты чё уже 40 доходит. У меня даже термометра этого не хватит. А вовнутри-то больше всякого. Сделал, короче, вот такое технологическое отверстие, удлинённое. Градусно туда залез. Но на улице полежал, он опустился до естественной температуры, уличной. Сейчас поднимется, короче. Вот видите, уже столбик поднимается. Ну, сам градусник примерно будет 45-52 где-то показывать тепла. Вообще шкала как бы. Сейчас посмотрим, докуда дойдет. Уже 27. 27, да? Вот, уже 30-ка почти. Сейчас смотрим. Ребятушки. Попробовал, короче, мяско. Оно стало мокренькое почему-то. Ну и вкусненькое уже такое становится, как бы дымком пахнет офигенно. Сколько было? 30. А, 40 было почти, да? Сейчас посмотрим, как-то оно долговато идет. Ну, может быть, щипа у меня там тухнуть начинает. Может быть и нет. Наблюдаем. Наблюдаем. Ну это... Прям.. Слышно, что фанера нагрелась-то. Идет, не идет, непонятно. Стоп, сейчас посмотрим. Да, поднимается. уже 35 35 шпаривает шпаривает вот уже 36 идет температурка нормально идет ну, сейчас паузу поставлю чтоб вам сильно не смотреть долго гибануться ребятки я короче сейчас случайно кусочек досточки отломал а там двухвостки блять сидят Пиздецем сейчас будет. Сколько? Две, четыре, шесть, восемь, десять штук. Но эти двухвостки, ребятки, не в коптилке В другом месте. Короче, 45 градусов показывает. Нормалек, короче, вообще класс. Огонь, короче. Сделал еще вот такую закладку. Все, короче. Начинаю коптить дальше. Короче, ребятки, коптил час пятнадцать. Вот видите, дымок-то у меня заканчивается. Поэтому у меня такой процесс, ну по температуре. Вот все, у меня тут висит мясо, короче. С ведра вот такие вот масла вытекают, видите. Ну как бы нормально там уголь, видите. Уголь там видно. Сейчас выключу панель. Видите, прям уголь. Сейчас крышку подниму, туда хера. Короче, ребятишки, без 15 минут 4 часа копчу. так Закладочка у нас там задымляет. Мясцо. Такое вот Классненькая. Что, порошки есть? Вот, ребятки. Позвонил дяде, говорит, в сутки точно надо коптить. Короче, пожарная безопасность абсолютно стопроцентная. Нихуя не греется. Ничего не искрит, ребятки. Вот, бачок не нагревается, с ведра искры не вылетает. Короче, все чики-пуки. Сейчас попробую добавить туда еще щепотек. Сейчас посмотрим, что там у нас в ведерке. Вот, видите, затлевает все. Классно все. Температура сорокет была. Вот, ребятки, короче, полдня этот кусочек уже пробую. Ну как, 4 часа 15 минут. Это. Пробую его, пробую. Видите, вот, вот так как бы получается. Коптится уже. Такая вот хернюшка выходит у нас. Вот. Ну, как бы уже можно сказать, что вкусненько все. И дымком пахнет солено и перчик. Как бы края как бы у нас провариваются. Ну, температура сейчас в среднем 36 градусов. Вот, ребятки. А так вообще обалденные кусочки. Вкусненький. Ну вот, ребятки Короче, 4 часа 30 минут копчения угу. Молодец Ну что, ребятушки, прошло 4 часа 15 минут Температура, блядь, что-то у меня Подскочила 53 градуса Сейчас заглянем, что там у нас Открываем шкаф Короче, вот такая у нас Ходилка Температура у нас шпарит Но, видать, угли остались там Одни Получается, мяско у нас Уже вот в таком вот видосике Ребятюли Пускаем слюни нахер Кто еще не пускал Вот Любителям дичи Вот Думаю, всем Аппетитно все это смотрится, друзья. Вот. Жду не дождусь, когда они нормально. Сейчас попробую открыть ведро, посмотреть, что там. Скорее всего. Еще добавлять будем. Но ну, мяско такое как бы подсохшее. Вот здесь еще видите. Вот так. Носом настрою. Маленечко сочок такой. Ну это как бы ничего страшного. Я так думаю. Здесь вот, в принципе, у нас вот так вот все. Закапчивается, друзья. Проволочка у нас уже пожелтела. Как бы это. Здравенько все смотрится, друзья. Сейчас откроем, посмотрим, что со щепой делать. Видите, какие угли. Получается у нас дровишки с лет начинают. Сейчас мы добавим сюда, друзья, еще веночек. Температура 50. Ну, это, наверное, потому что угля дохуя да, хуя здесь у нас получается. Сейчас то палочкой вот так подмешаем. Вот так. Загорелось здесь. Ну, это ничего страшного. Сейчас потушим. Сейчас туда дрог. Да, ну, вот это как я думаю. Ведро почти. Они ушаиваются. вот. Ну, потому что у меня обычно по пол ведра было тут сегодня. А тут я решил побольше захуярить дровишек и более такие сухие, прям трухлявенькие, уже талину добавляю. Короче так ну, вот Сейчас не дадим ей разгореться На крышке вот такой уже налет Пальчики обжег Ничего страшного Сейчас крышкой Ох, Закрываем Крышечку Видите Искры как бы не выходят сюда стеночки. Ничего не нагревается Стеночки Стеночки у нас не нагреваются, ребятки. следующий раз буду, когда коптить, я поставлю сюда градусник. Ну за ведро-то ясно, понятно, не возьмешься Убри-то там есть. Вот они. Вот. В этом уровне. Убри. Ну все, друзья. Один кусочек я уже сточил. Видосик есть, короче. Посмотрим. О, какой она... А, вкусно. Вот наш градусник как торчит. Нет, уже подкоптил, блин. Ладно, все, друзья. Закрываем. Сейчас я вам градусов покажу. Хотя градусов на толку смотреть-то. Вот так закрыли. Подходим к градусам. Только что вы видели, сколько было. 50 было. И теперь у нас упала эта вся хрень до 23 Хочу вам, друзья, вот такую лунишку показать. Ну, чуть-чуть улицы. Такая грязь. Солнышко там у нас село. А вот, короче, два прошлогодних леща копченых. Вывешал. Может, кто заберет, по улице пойдет. Не хочу я их уже есть. Что, друзья, не прошло 5 минут даже. Уже температура 31 градус. Поднялась конечно же, дымок выходит. Ну вот, друзья, спустя почти 6 часов первая партия на сегодня хватит. Коптить. Не стал свет включать, короче. Обычным фонариком посветить решил. Зарядка в телефоне села процентов осталось. Ну, так нормально. Ну, короче, думаю, ребятки, еще завтра подкоптить. И будет ништяк. А сегодня пускай уже в кладовочке отвисится. Ну что, друзья. Скажу я вам так. 6 часов копчения это самый раз. Больше я даже и не буду коптить. 7 часов 8 там. Температура в среднем была от 33 до 49, там, 53. Вот так вот поднималась у меня температурка. Мясо вообще офигенное получилось, короче. Вот сахатинка, лосятинка. Так что вот, друзья, я вам скажу, что холодного копчения не обязательно коптить очень долго. Как по двое суток некоторые коптят. Достаточно и 6 часов Мясо было очень хорошо просолено, на солнце провялено 8 часов. И примерно дня 4 оно висело у меня в тени, обветривалось. Вот, так что, ребятки, это финальное видео. Вот, видите, оно вот такое вот получилось вообще классное, блин. Я даже не завидую вам то, что вы не можете это попробовать со мной. Так что, вот, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видеороликом. И приходите пить чай с вареньем малиновым. Все, друзья, до новых встреч, до следующего копчения.